Ребята, с праздника, с 9 мая. Не буду только томить, и я начинаю. Время <звы> <Вы имеете звы> истории. <звы> Сготовить... Мы окно запотели. Это дерево одиноко. Идеально подходит для сим. И ваш норки в ботинки протягивает руку маленькую человечку и Ты любишь Сим? Окей. Okay.